Как ты думаешь, нажмет ли Путин на красную кнопку? А, я думаю, нажмет. <свы> Салам, протест в Дагестане выдохся, многих пересажали, других мобилизовали. А, вопрос, был ли у них шанс на успех? В чем причина провала? Хабиб отмолчался, неужто предусмотрел итоги? Был ли у них шанс? Ну, друзья, я не знаю, я не буду, наверное. Я не скажу, что его не было. Но когда вот в момент этой вспышки, если вот, вот тогда это все не происходит, если тогда это не доводит до какого-то конца, то вот потом какие-то планирования дальше, давайте сейчас вот в субботу, потом давайте во вторник, давайте тогда, к сожалению, опыт показывает, что так это не работает. Только вот это вот, когда это вспыхивает так внезапно, вот в этот момент надо все выложиться, максимально нужно сделать все возможное, чтобы там это завершить. А если это ты там не завершаешь, ты начинаешь планировать, то враги, они когда, когда они знают твои планы, они, естественно, свои планы тоже строят и делают, и им несложно, понимаете, имея вот Весь этот ресурс, несложно, зная ваши планы, сделать так, чтобы они у вас не осуществились. Вот представьте, вы, вы имеете там ФСБ, МВД, Росгвардия, чего только у вас нет. Это огромный ресурс, это, это сила, которая у вас есть. И вот вы узнаете, что вы тоже мониторите все эти телеграм-каналы, и вы видите, так ребята собираются в пятницу после джума организовываться там что-то делать все что теперь надо сделать надо просто предпринять меры чтобы в пятницу они не смогли это сделать и вообще вообще нет проблем вплоть до того что просто ну, даже они запретят на эту пятницу выходить скажут там это, эти местные чалмоносцы выступят там с какой-нибудь фетву какую-нибудь там придумают, скажут вот, сейда фанди позвонил с того света что-то сказал Пятница сегодня отменяется, <смех> и, и все. А, а что из, из этого, как, что будет? Что а, до сих пор, что бы они ни делали, у них это не проходило, что ли? Конечно, проходило. И это пройдет. Поэтому, конечно, уже когда вот это планирование пошло, я уже тогда понял, что как, ничего не будет. Но та первая вспышка, она, она была, конечно, сильной.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 Как ты думаешь, нажмет ли Путин на красную кнопку? Я думаю, нажмет. Я думаю, нажмет. Если будет ситуация, при которой нужно будет нажать. Я думаю, нажмет. Не стоит как-то недооценивать его. Путин человек, сколько ему там, уже лет 70. Я думаю, для него сейчас не проблема будет нажимать на эти кнопки.